В снег серебрится, ноль по дороге троечка день динь динь дин динь-динь-динь, колокольчик, -динь -динь. Луном ранней весною вспомнились встречи, друг мой, с тобой, колокольчиком твой, голос юный звенел день-день-день, день-динь-ди. Зал мне шумной толпой, личика милой звелой фотою. День-день-день, день-дин-день, колокольчик зенит, смодою женой мой соперник.